Ну что, братва, дерби, Спартак, ЦСКА, все давно этот матч ждали. Очень было много сегодня событий перед матчем. В ночь, перед, негодяй решили зануть по-страшному. Придется им сейчас встречать на поле, на трибуне. Короче, братва, надеемся, что все сегодня шизили, телефоны убрали куда подальше. Выложились по полной программе, поэтому сейчас будем снимать с ним. Идем на сектор, идем на трибуну, идем на стадион. Кого встретим с ними, пообщаемся. Ну что, что, что еще сказать? Максимальная шиза, максимальный угар и максимальная поддержка нашего великого и могучего. Машечки одеваем или надеваем, это Надевать. не важно, потому что Роспотребнадзор, как говорится, на стадионе, а мы не должны быть в нашу команду. Все, братва, погнали. И не фаната. Very very good. Go, go! сомневаться никогда не делать это публично дома на кухне и видите что хотите но всегда командный дух должен быть един хотя на стадион обязательно всегда обязатель. всегда смотрите ребят мы саша и сте были на уфе естественно как уже сказал, мы выпуском не выкладывали это в нашем инстаграме было. Мы были на ростове мы не сняли да короче как обычно саш давай еще раз все видели фотографию вот она мах появилась что вы готовите с Нашими корешами, бразилец, зналом. Слушай, мы хотим сделать подарок клубу всем болельщикам и сделать альбом керками, посвященными клубу, посвященным выездам, посвященным фанатам, посвященной игре. И там будет очень много разных артистов всех объединяет Одно это то, что они болеют за футбольный клуб «Спартак Москва». То есть у нас есть очень много, и что... Вы готовите к Мы готовим к новому сону, да. Ну, соответственно да. новый сезон, и часть денег со всего что да. музыка наша, мы да, отправим да. на что-то на движ что-то на благотворительность здорово поэтому мы вам желаем только развития в этом направлении с вас поддержкой мы будем информировать вас максимально поддержка. мы будем двигаться да. в этом направлении будем давать отчет о том что у нас происходит потому что все-таки это наше общая дело да, не, знаю, не знаю. Ой, братья, пока идем на фанатский сектор, <существует> Спартак забил гол, 1-0, 1-0, братва, мы бежим на фанатку, сейчас будем тобить, шизить, можно вот сейчас уже услышать, как трибуна празднует этот гол, вот так вот, вот так вот, бежим, бежим, бежим. Ты один! С тобой мы. Мы в Кубковом Дерби, 3 победы, решающий голубой за собой. Собственно, сегодня небольшая дыжа не 3 2 Собственно, опять стал героем этого матча. Для нас, для Боличного Спартака, матч в Кужепанус-ССК, Дерби. И в конце сезона это пишенка на форте, потому что это порадовалось. Вы большие молодцы, палочка отбиваю. У нас для тебя подарок, Это... покажу. Здесь отображена латскульная форма нашей команды, которая была раньше, 90-е года, 80-е, 2000-е, и здесь есть твое лицо. Красавчик. Поскольку ты сегодня нам сделал праздник всем малечки с кунтака, мы презентуем ее тебя. Пусть на тебя останется на память. Это история Спартака, Джордан. Ты пишешь, ты пишешь новую историю Спартака. Болельщики очень любят тебя за твою самоотдачу и за твое взаимоотношение с болельщиками. Поэтому всегда тебе рады. Давайте продолжайте жечь. Спасибо. Спасибо. Один за всех. Спасибо большое.